Ситуация на российском рынке продолжает оставаться сложной. Мы видим, что центральный банк, то есть регулятор, начинает собственно, зачистку страховых компаний. Я думаю, и тех компаний, которые занимаются непозволительной перестраховочной деятельностью. Поэтому в этой связи эти шаги мы оцениваем положительно. С точки зрения трудностей рынка мы видим, конечно, прежде всего это э, те санкции, которые были введены э, в отношении определенных лиц, их бизнеса, в отношении ряда предприятий. Соответственно, страховать такие объекты э, можно, но без перестрахования. Фактически э, рынок, как правильно было вчера замечено на конференции, имеет определенные опасности и имеет определенные возможности. Под возможностями, я понимаю, это более полное использование внутренней, локальной емкости российских компаний. Поэтому в этой связи это возможности. Опасность того в том, что мы при крупных объектах просто не сможем застраховать, выдать полис нашим клиентам из-за того, что не имеем достаточной емкости, внутренней емкости перестрахования. Поэтому, конечно же, основной задачей является повышение капитализации компаний, и, ну и дальнейшие шаги, которых сейчас регулятор при, предпринимает, в том числе по, по созданию некой альтернативной емкости, э, перестраховочной емкости и роли государства в этой связи. Ситуация на международном рынке остается достаточно позитивной. Капитала на международном рынке перестрахования много, рынок остается очень мягким. Прошедшее возобновление перестраховочных договоров показало, что рынок остается в этой фазе, цены даже немножко были понижены, идет острая конкуренция между глобальными и региональными перестраховщиками, что, наверное, на руку тем, кто размещает риски в перестраховании. Для тех, кто принимает, ну, собственно, прибыли или выгоды становятся меньше. Ну, как бы палка о двух концах в этой связи. Поэтому с точки зрения международного рынка э, у нас только одна э, проблема, да, это в отношении того, что если мы вдруг выдадим полис или будем платить убытки по санкционным рискам, то такие убытки мы можем не собрать, если такие риски были перестрахованы. А так, собственно, больше никаких проблем с международным рынком нет, он, нормальный коммерческий рынок перестрахования действует, и, наверное, мы все благодарны нашим зарубежным партнерам, что у нас есть возможность, собственно, передавать риски в перестраховании, в том числе и принимать риски в перестраховании, потому что многие наши партнеры из-за рубежа, несмотря на санкции, продолжают э, передавать риски в Россию, за что им отдельное спасибо. На международном рынке перестрахования ситуация будет зависеть, собственно, от многих факторов, прежде всего, тех убытков, которые могут затронуть вложенный капитал инвесторов на этот рынок. Если будет много крупных убытков, наверное, капитал может уйти частично, и тогда будет нехватка емкости и поднятие цен. Пока такой возможности я не вижу, потому что капитала слишком много. Поэтому с точки зрения международного рынка мы можем видеть только одно. усиливающая конкуренция будет приводить к тому, что Количество игроков будет сокращаться, потому что они будут вынуждены объединяться, продаваться и так далее. Мы это видим и на примере перестраховочных компаний, страховых компаний и брокерских компаний. Поэтому, собственно, все, все, все достаточно в этой все объяснимо на рынке международном, рынке перестрахования в данный момент. На российском рынке перестрахования будет, я думаю, продолжаться ситуация, когда страховые компании играют определяющую роль в перестраховании. Если государство вмешается в вопрос альтернативной емкости, я не знаю, как эта компания может быть создана, видели чисто государственной перестраховочные компании, либо государственно-частного партнерства. Мне кажется, ничего страшного не будет для коммерческого рынка, если это не будет монополией, как, допустим, в Республике Беларусь, это своего рода крайность. Но мне кажется, что наше правительство и наш надзорный орган никогда не идет по такому пути, это достаточно рыночники, либералы в, в, в свете экономики именно. Поэтому я не ожидаю каких-то резких ухудшений для тех э, компаний, которые работают как на рынке входящего перестрахования, так и на рынке исходящего. Я думаю, что будет, э, это решение будет приниматься продуманно с учетом мнений и самих участников рынка. Э, те вопросы, собственно, которые были актуальны на конференции, они все внесены в повестку дня, потому что э, подготовке конференции предшествовала масса заседаний, оргкомитетов по подготовке этой конференции, где специалисты рынка, профессионалы рынка обсуждали, что же будет интересно именно знать участникам, что какие вопросы необходимо обсудить на этой конференции. И мы их обсуждаем, обсудили, уже обсуждаем. Это и создание, и нехватка емкости, и как эту емкость дополнительную привлечь возможно ли найти такую емкость за пределами Российской Федерации, либо ее надо создавать внутри Российской Федерации, какими способами, методами и путями. Да? Вот это мы обсуждали. Мнения разные, это хорошо, потому что в споре рождается истина. Что касается, так сказать, санкционных рисков, это тоже этому было посвящено. Насколько глубокие санкции, насколько они могут затронуть те или иные риски, тот или иной бизнес, как это может повлиять на оплату убытков, тоже вчера очень хорошо было об этом рассказано. Ну, итоги возобновления договоров, наверное, договоров перестрахования, это главный период, который у нас идет, это 1 января 2015 вот -го года. Сейчас подводятся его итоги. Я думаю, будем обсуждать также и э, проблему валютных э, оговорок э, в условиях падающего рубля, укрепляющего рубля. Это, наверное, очень актуально, когда слишком большая флуктуация, слишком большие колебания валютных курсов. Это всегда проблема как для цедента, так и для тех, кто принимает риски. Поэтому это, эти вопросы также сейчас э, обсуждаются и привлекут к себе огромное внимание, я надеюсь. Поэтому мне кажется, что вся конференция – это топовые темы, и этим она интересна.